В Биби Хаус весенняя акция. Большие покупки, большие подарки. Каждый купивший на сумму от 3000 рублей получает гарантированный подарок. Спешите, количество подарков ограничено. Магазин посуды Биби Хаус, город Махачкала, улица Венгерских бойцов, 127, телефон ноль один.